зарыто это, золото церковное. Поп с председателем поделили это золото. Поп в Канску а председатель тут остался. Вот Его колчак Кол... Да, вот тут вот. Колчак проходил мимо. Колчак проходил мимо. Колчак проходил мимо. Ребята, всем привет! Сегодня приехал Витек с Красноярска, и мы решили пройтись опять по огородам. В этом году они перепаханы заново, ну и на них явно еще что-то можно найти. Вот, я пока еще он стою, отдыхаю, Витек уже он за травой. Сейчас покажу. О, бороздит. Видно, видно, видно вроде. Эти огороды уже нами были пройдены. Вот такими приборами. Кстати, его. Во. А вообще она уже видели камни селфи-палка. Короче, Гарреты у нас, вы видите, тоже такой же самый прохор был. И вот этими приборами мы проходили эти огороды Сейчас Витек взял себе 72-72 mft -72 Так как у него глубина, ну кто в теме тот поймет, у него глубина обнаружения намного больше, чем у остальных приборов И вот Витек прям идет шаг в шаг, чтобы ничего не пропустить После этого прибора, наверное, здесь уже будет делать нечего Даже после перепашки Да? Подожди, я поснимаю О, прям в тему Подожди, не копай, Витёк Но это не Ну, посмотрим сейчас Я про тебя рассказываю стоит что не рассказал. ну что мы с тобой с гариками здесь ходили сейчас ты приехал с сигнумом я говорю идет шаг в шаг после сигнума здесь уже точно будет делать нечего Сейчас видео как у тебя канал называется О кладо Красноярского края. Я оставлю наверное, в описании ссылочку. Заходите на канал. К Витьку у него там тоже много чего интересного. А Подписывайтесь. Ой, флешку, что ли, нельзя? флешку нельзя? Нельзя, это моргает. У меня там есть дома флешечка на 8. А вот. Что, что, ровная линия? линия? Ровно. по Понизу идет ровная, как и обычно. Обычно это медь это а так, извинить, по ровно лишь на говоришь. Давай. И тоненький сигнал, и это, ну и по линии ровно идет понизу. А вот. Ну когда этот блок. Вот видишь, по низу ровненькая линия, вообще никуда не скачет. Да. Yeah. Пытно так у меня медь. Ну не сто процентов монитот, а вот именно медь. Ну, не гугл. Ну-ка давай. Пятак. Да нет, пятак нет. Это где-то если есть, то вот что-то мелко. Вот он. Да, монетка. Ну, двух. Двуха? Ну это, это ебаная. Капуста, короче. Капуста, да. Но все равно, видишь, после ну, Прохоров. Да я не глубоко. а, не, копейка серебром. Копейка? Серебром. Николай Первый? Ну, серебром. А -а -а. Ну-ка. Дай. Сейчас я оботру. 1840-й. Ну клево, ты сегодня первый. Я что-то ходил-ходил. Пойду-ка я думаю это. Поправлюсь, малюха. Mm -hmm. Так что это. Ребята, подписывайтесь на канал, заходите, к витку заходите. По ссылочке в описании. Витек сегодня у нас первый. Mm -hmm. Нам еще сегодня ходить и ходить. На поле сегодня На на этот, где памятник? Ну, мы сейчас здесь походим потом, да, здесь всегда успеем покупать Все, начало есть Ну, не глубоко лежало Вот это как видно. так, да? Я вот здесь же ходил в этом году И не, это не взял ее, Хотя я здесь три штучки поднял А, нет Шесть штук я здесь поднял, шесть штук Вон Вы там... В этом году? Да угу. Жека он же с этим, с, ну, с твоим прибором А будет. он поднял он тоже империю поднял, потом что-то.. Блять, что же он. А, этот крестик. Помнишь, я тебе звонил, говорю, что он это, золотом блестит. Вот крестик он поднял, короче. Две, по-моему, монетки. Он... Одну или две поднял империю. Ладно. Пойду за своим прибором. Мне, как всегда, на значки везет. Я уже маленько протер его. Во. Оп. Значок, или отломыш от чего-то, сейчас потру О. Потом почитаю, сейчас не вижу Да, здесь петелька Значочек какой-то был Потом посмотрим. Я этих значков уже кучу нарыл, ну, за все время поисков. Не знаю, что это такое, но это что-то медное, наверное. Такая штучка. Сейчас камеру укрою ромбиком. И в центре дырка. отверстие вернее <свят> то потом будут говорить где дырка находится короче вот такая вот штука не знаю что такое потом раздадим поближе <свят> вот покажи это вот это а такая же нет не копейка а, двух. а там же копейка была а это двух это Духи были как сейчас, да, там двушки, рубли. У них в то время. Ну, самые такие у -у -у. обычные. А, нет. Ну, ну Александр, смотри, такая. Загрузим, что это чудесно маленько уходило, не просто, наверное, наверное это. Ребром, ну, наверное, ну, ну, ну. ну, все равно, ну, две штуки уже это хорошо. А я это. Значок нашел какой-то. Мне на значки, блядь, везет. Заебался их копать. Ой, ладно, уже заматерился. Вот эту херню какую-то выкопал, что не знаю. Дел. О! Ну, здесь написано, значит, что написано. Вот такую херню какую-то нашел. Что такое? Я, я... Что не знаю, и его Монитос. А, 50 копеек или рублей? 50 копеек нет, Копей? это поздний совет. Всероссийское хоровое общество. Всероссийское хоровое общество. А... Музыкальный ключ. Какой-то хор здесь был. Имени Потемкина. Я думал может от этого, от какого-нибудь ордена кусочек. Да не, я посмотрел сзади же этот. значочки. Этих значков уже куча целая Ладно, идем дальше Кто сейчас смотрит И не подписан на канал Подписывайтесь И не забывайте, как я всегда говорю Ставить лайки Видео, если посмотрели, если понравилось Ставьте лайк Пальчик вверх Если не понравилось, ставьте дизлайк Ничего страшного у каждого свое мнение вообще радостно смотрите Ах, я даже ее не потер еще это моя третья за всю историю моего копа лепесточек хоть он ничего конечно и не стоит но все-таки это же прикольная штука женский крестик ну, сколько я слышал раньше, женщины крестики не носили, носили вот такие лепесточки. У меня где-то вот такой вот был. Два было. Вот такие побольше. А этот совсем маленький. Ну, для наглядности, что бы. Ну, вот на указательный палец положу, и будет видно. Сейчас. О! Прям совсем маленький. Такого лепесточка я еще не видел даже. Не то, что я не находил, а не видел. Офигенные вообще. Потом почищу, покажу обязательно. Приятненько. Ребята, не забывайте оценивать мои находочки. Классно, классно, конечно. Все, идем дальше, ищем. Погода, смотрите, какая сегодня клевая. Витьку прям фартануло. У нас позавчера только снег, дождь, грязь. Было. Вчера только погода восстановилась. Сегодня прям вообще классно на улице. Витек! Нашел лепесточек маленький, прям вообще маленький. Даже не видел такого никогда. Лепесток, женский крестик. Офигеть. А? Ага. Ну все, ребята. Давайте. Погнали дальше. Не хотел это.. Копать даже его этот сигнал. Думаю, дай выкопаю. Ручка, да? Какой-то Так это же советская э, ручка. Так она в грязи была, я думаю, нихера себе. Царское сердце. Да, да, да. Я думаю, о, блин. Оно в грязи было. Надо было мне его не очищать. Вот так показать. Интрига. Ну ладно. место. Приехали вот на сгоревший дом. Нам разрешили походить по этому огороду. Ну, а по этому огородчику не разрешали. Но мы все равно по нему ходим. О, морковка. Ну-ка, Витек, что у тебя там? Ну вот, такой близкий, который привез. Ну, можно говорить, что рядом с дезором будет что такой Маленький, нечистый не сигнал медный. Колокольчик. Тен-тен-тен. А, ложка, может быть ложка. ложка да? Ну, вот. а -а. Я же не говорю что может быть ложка Потому что ложка также же вот один в один Небольшинка как я... Ну я а сегодня тоже такие две штуки нашел немножко... вот... А я выкинул что то Я этот сервис собираю На рыбалку поедешь похавать будешь чувак. <рас <construction> Это не, не китайские ложки блядь. <рас <meillä> Советские Короче вот мы только зашли Это вот, маленький участочек и сейчас пойдем он на тот большой, сейчас покажу. О, огородище, здоровый. Прям огроменный, не знаю, надо... Мы даже ветек с тобой сегодня его не сможем пройти, наверное, да? Ну, если может, находки, то мы вернёмся. Да, я тоже так думаю. Если находки будут, сегодня не успеем, завтра приедем. Оставайтесь на канале, никуда не уходите. То сейчас только говорила. Ну, здесь зарыто это. Золото церковное. Поп с председателем поделили это золото. Поп в Канск уехал, а председатель тут остался. Вот его колчак... Кол... Да, вот тут вот. Колчак проходил мимо. Они вот зерно прятали, зерно спрятали, все сберегли. А золото, здесь это... все запрятали церковное? Тут есть подсвечники, листы, цепи. Так а да, что никто не нашел до сих пор? У? Что до сих пор никто не нашел-то? Девчонки-то вперёд приезжали, тоже с какой-то подобной ерундой. Вот это очень <сёк> А здесь например. Да как кто нибудь ходил в воде с фенталой Нет, Динька собирался с так и нет. а там вот на крыше где-то должна быть эта, золотая икона шестнадцатого века. А чё Лева молчит, ничего не сказал? А чё? Чё? Да чё? Ты сейчас продали бы. Все и это, и домой построили. Да ты чё, там одна только вот эта, блядь, она миллионы стоит, икона шестнадцатого вот века говорил, она из говорю, А че вы не найдете? Ну, вот, так я ему тоже было, давай. А, не, нельзя прикасаться. Жизнь, а, не, а не ну нельзя. у Лва тоже суеверная. Угу. Ясно все. А она это, она желтая. Она это. Бронзовую забрали, девчонки, а золотая, она легкая, она осталась. Осталась? Да, она здесь. Да. Ну сейчас посмотрим, что у вас в огороде сначала, а потом с левой порешаем, может, поищем. Я вот там копала? <связывая> Ничего, Он какой-то камень нашла, интересно. Но он не нашел время. А ты нахуя хату-то спалила большой? Ну, а кто? Я пришла уже болезнь. Да? Нет. Я вот успела документы спросить, и скачу вот, ну как в детницу поеду. Я... Вот, а я просто услышал, что ты подожгла до него, нахуя себе. А мне, я, все, все... А нет, я 17 лет на него. Андрюха висела. Да, Андрюха. Семнадцать лет на него убила. То есть вся вышла мебель дорогая, все понабрали. Мультиварки, чайники, чайник, машинки, не машинки. Ну сколько добра было. Ясно. Это. Так а что где эту икону искать? Давай сейчас мой, Может, короче, посмотрим. Потому что он его в доме Дом-то старый, да? есть. <CA2> Понятно. Это, так а что там, какие у тебя эти требования, <laughs> Если сейчас найдем клад, у вас что будем делать? Playoffs. Сколько не жалко? Сколько они жалко? Ну договорились. Совесть есть, надеюсь? Да, конечно. Я еще не против уже. Я-то Андрюха Маринкину напишу, скажу, Андрюха, совесть не против. Да Про ладно, честно говоришь. Последний говорит. золото с меня убрал. <свят> ладно, пойдем дальше копать. И мать ее убрала. А мне было где-то... Сейчас скажу, да, где поставить золото. Где-то 23 или 24. Так ты и не маленький был. Ну, конечно. А Любка, сестра старшая, которая она на маленьких еще где-то стен, нахуй, да шесть было, заставлялась как бы сделала, то должно Бабушки. Какие? Шари дышали, так их у нас. Надо в стенках подходить. Да не в стенках нахуй на потолке, икону-то я. Да не икону, что-то со своей иконой, блин, я тебе как. А золото нахуй, хуя нахуй. Батя говорил, нахуй, кисет был, табачный? я буду давно Кисет-то Кесет был, то, Разрешай, ба кесет ба был. Батя хотел обеззадоваться. хуй бабка, это Куда она тратала? Ну всё. нахуй. И И так, нахуй, вот тут. скали, скали, скали. Так, и хуй, все на потолке нахуй. Эти монеты искали. А это, говорит, то говорит, где-то две, или три два или три кристалли все должны быть. Где Блять, интересно. Надо к тебе как-нибудь приехать. Сегодня у нас уже ходили, он день заканчивается, А так детство, он будет сознательно, ну, но он... А если он... а он... а он... а он... с попом председателя поп там тебе знают, как тебе сказать? Что поп, что председатель? Ну был. понятно. Да сейчас, как то происходит, друг друга держали на улице. Я собираюсь... Ну, это простите. Мы хоть раз попадались, нет монет. Серега, когда кто-то Две. Две или три монеты. Три и пять. Это везде, какая-то везде. Нет. нет. нет. нет. нет. нет. нет. И тут вот, где тут, вот тут, и там, и а где? Так, а там, и там, и и все. Да? Возле садика. И все. <coughs> вот и там, и где, и там, и там, и и и там, тут там, и там, и в и Ладно, пойду тоже покопаю маленько, порою Так это, а что если там, я не знаю, завтра получится, нет там, когда будет время, то есть подъеду и пошаримся Ну, мы должны шариться наверху, там, по полю смотреть ну, По полю того же нет, наверху надо Да наверху-то та какая там, смотри, там все, блядь, сгорело, нахер Там же земли, ебаная, это, легочь, там же земли, ебаная, сантиметров 20 А, в смысле, а этот уже сняли вы, или он сгорел, вот да. это вот, здесь надеюсь, вот, потолок, который был так это подгорело, они поскидали сюда. Вот где надо искать нас. Ну, под печкой. Mm. Ну да, дом-то ни хера. Так он -го года нау. Да, говорю, вообще я... бревно здорово. Это еще вот эти вот да, обвязка на потолке. Вон, крышу. Они маленько пообгорели, а так нихуя хуя хватит. Да. Печка русская, да? Ну это батя. Ну вроде. когда я с... блять. Это отец перекладывал, а вот здесь глиняная была. А, это уже другая? Да, это другая, это уже переклали. это, же это новая. Ну вот а поэтому и переклали, значит вот мы. Мне... тут глиняная стояла. Вот здесь, вверх промежуток. Тут глиняная Ну-ну-ну. О, ни там там поле у вас. Да-да. Вообще... Сто пудов здесь Где-то клад зарытый Бабки не ходили, склад клад есть но... же, Там тоже подкурка. Ну интересно, что, а вы будете Да, восстанавливать? Конечно. Что, Будете обшкуривать все полностью? Ну, там уже это... А. Всякая, но, но. Но Ясненько. Но я это, Лева, забегу как-нибудь, да? покопаюсь дедик, у -у -у. Вот такие пироги. Ну, Левка, что рассказывает, говорит у него дед председателем был в этом доме. История, конечно, интересная. Но, насколько она правдивая, никто не знает Я в том числе Но все-таки интересно Там такие бревна толстые под поле здоровое Приедем как-нибудь здесь пошаримся Поснимаем видео С самого начала до конца Обшорушим там все стены Витек, как дела? <реклама> Ясно на монетки не очень везет вот нашел раз потер я уже маленький трешечку которые я люблю желтенький как золотые 31 год 1931 да вот такая монеточка хоть такая то ладно уже радостно даже что вообще сильно монетка попалась но я не считаю ту которая 50 рублей копеек и не знаю там это не попалась вот такие я люблю, желтенькие, советские. Просто приятно даже из земли ее доставать. Лежит как золото. Ну, короче, мы уехали с этого дома горелого. Приехали опять на огороды. Сегодня уже так день добьем, так скажем. Скоро уже темнеть будет. А завтра у нас есть новые огороды, два штуки, и будем смотреть, что там будет попадаться. совсем чистый был, поэтому я им как бы я, я обычно снимаю и говорю, когда на 100% уверен, что там мои... Ну, это копейка, Александр, второго. Я уже разглядел, ты можешь. Ну, капуста вот эта, вот копейка. Она более редкая. Дух я не почаще. Третья империя. Да, это нехорошо. Ну, это Акасий блядь. Собирается, что осталось после Гарта, блядь. Да еще и Сафарик здесь ходил. Я здесь Сафариком вообще вот так вот там ч -ч -ч, каждый сантиметр ходил. Потом еще с Гартом, блядь, собирал выбиток нет понимает. Вот, вот так видно Два молота, да ну, Сейчас я еще ее потру Здесь она вообще какая-то Мертвая Эх. Вот так вот Такая пуговка ведь говорит, копеечку нашел Тоже вот здесь ходит С огорода вышли, вот он огород Вышли сюда на поляну К лесу, короче можно. Найти денежка 1856 что? денежка 1856 видишь, денежка а ты ко мне правильно да. да я слепой ну, да, я вижу денежка лишь напис... 1856 по-моему вот. а тут пишет Венделлесандро а буква сука погнутая ну да это наш не поломанная только вот, что ну вот видишь здесь на поляне попадается. Там я капитан. Как так? Что они сделали? Деревня там, где поле здесь? Здесь ферма была? Вот, Нет, это в советское время ферма. авторское да. время здесь, может, может проводы зимы здесь были. Есть, вот дождь да. вот, а, вот дочь маленькая идет, это уже... Да. Ну вот моя первая монетка сегодня. Сегодня а я вообще... На этой поляне. Ладно, я там вот для города нашел, там может где-то видишь, где лежит Так что эту поляну можно шурстить. Беть хер делать. Да, будем шерстить. <свистит> ну, <не> шерстить. <свистит> а я думал, советская душечка Погода портится. Главное, чтобы завтра дождя не было. Да, будем шерстить тогда эту поляну. А ты какую копеечку нашел? А? Ты какую нашел копеечку? Ну, в ахилледном состоянии. Ну-ка покажи ее. Потому что она здесь как бы лежала так двести лет, упала, так и даже не шевелилась, наверное. Ну, после я ее вытащил вообще в ахилледном состоянии, потом нашел вот этот самоварышку. Выключаешь, да, ты дыхание? Нет. Надо а теперь найти ее, выдалкували. Ну да. Всё. Так-то здесь монеты, сколько я их копал, они, ну как бы не в очень хорошем состоянии. Нет, а тут она как бы, потому что не удобрялась, ничего встречалась. Ну тут дернут, тут, блядь, руками вообще тяжело это разломать. Ну, ну интересное место, конечно, надо его прям вообще основательно прошерстить. Тоскунально. Огорода выбиты. Держи. Держи. О, покажи каленку-то эту. А, я показывал наверное, на камеру. Я не показывал, ты мне показывал. Тут, тут, тут. Тут Сейчас найдут, то вы, если у хуже, и ну, Вот, вот это видишь, такой Как орель. Ну когда землю вытащил, она вообще классно смотрел. Ну да, сейчас она подсохла уже и не то, да? Ну. А так. Ну-ка переверни, Рельеф был вообще класс Ну здесь да, вообще прям четко. Не, та неплохая, мне кажется. Не, ну их помыть, да? Даже если не мыть и грязно. А -а -а. Погода портится, блин. Ну ничего. Ладно, пойдем еще пройдемся. Да, если надо будет. Я маленько. Приход. Тер-тер, <смех> думал, короче, советская какая-нибудь, может, копеечка. А это оказалось. Николаевская. Сейчас покажу. Что-то не фоксирует да, блин. О! Николай, по-моему, сейчас. Вот так видать вроде буква м Николай второй что ли с этой стороны видно вот я такую букву n не видел может даже не Николаевская надо питьку подойти Но зрение хорошее Он сразу прочитает что это за монета Блин, такие сигналы вообще я не копаю Но в принципе пропускаю Ну так, редко-редко Думаю, дай как ну, выкопал монеты Думал, шляпу какая-нибудь Вот, вижу, что-то написано Так Сейчас мы Вот так сделаем Оп. Вот так Одна-вторая копейки Ага Все, увидел Ну ничего, сохранчик у нее нормальный, она просто грязная вот так вообще клевая монетка. Первая у меня такая Офигенно. Этек тоже там роет. Попалась пуговками. Я вроде присмотрелся, там на ней какой-то якорь. Или что? Не знаю. Сейчас посмотрю. Еще обатрую. Непонятно. Не якорь яко, не ни якорь. Не фокусируюсь. Опс, о. Такой кто-то знает. Да, якорь, походу Морская какая-то. Морятская, морская. Вот. Да, якорь. какая находка. Я не знаю, что это такое. О. Мне просто интересно, я бы не стал снимать. Но она такая, как рукоять какая-то, то есть чего-то. Может, нужны все такие были древние, греческие. Интересно. Надо битьку показать. Он по-любому сейчас скажет, что это такое. Гнилая, старая, старая. Тяжеленькая. Ладно, потом посмотрим, что это такое. Ну рукоять от чего-то я. Ну, вот ножниц. Ну таких ножниц, я не знаю, они прям тяжелые. Мои четыре пальца влазят. Исторический костет. Это что рядом лежит И сигнал тоненький, и гадограф ровненький. То просто обязана быть монета. Интересно. Давай. Глубже. монетка что за монетка александр тоже да ты че? копейка только как у тебя только у тебя где-то а у меня копейка ну откуда они здесь ее, Буля, я ее лопатой тебе лопатостькану да ну видишь маленькая -а -а. ну по уголку да это ничего но ну, она правда до меня уже было чем-то бный за старые тоже ты хули здесь землю хоть копнешь ну, да, так вот уже. Так. Копейка 66. Что... Крутяк! Витя, ты сегодня уже сколько? Штук 5-6 поднял, Пять. да, империи? Пятый. А я одну и ту гнилую, блядь, кривую. <сpar> так где <так>, к машине меньше бегать надо. <сpar> <сpar> да. Не, ну да, это. С этим делом копать нельзя. Как там Коля чемпион копает? Я хер его знает. Да, вот для а так ты возле машины, да. Ну да, лето. Так не что полянка, тебе здесь план как, как, усики снял, бросил. Ах, ты помнишь общество. А я их не вижу эти. А я тут... их снял, это, ну, чтобы сигнал. Ты хоть предупредил вообще с их растоптал бы. Ничего не сломал? У -у -у. На, держи камень. Да <свят> нельзя пить на копе. Так что. Кто не пьет, тот находит ну, на. Посмотрим. <свят> посмотрим сейчас. Все? если мы когда походим мы пойдем. А я пуговку нашел какую-то. Да. По-моему, царская. А может канина. Или конина. Не, ведь это конина. Вторая. Ладно, сейчас дома, по-моему, посмотрим. Да, конина, точно. Ну ч ⁇ хорошее место. Вообще хорошее место, говорю. Две канинки у меня, но это все равно уже империя. О, дождь полил. Надо до машины бежать. Пошел дождь. Хоть бы завтра его не было. Давай хороший, нет? Ну когда я посмотрю. Ты ведь только если бы сюда не пошел, я бы сюда хер бы пошел на эту поляну. Я потому что знаю, что здесь ферма была раньше, думаю, что здесь делать. Еще глубже. Что-то что глубоко и что-то это там. Большое? Да. Вот. А о. Вот. Ну я так покажу. это горшок. А? Горшок с монетами. Ага. Ты что может... закапываешь? Что закапываешь? А что там свитягика? Так может это. Хотя больше за ним такой пропустили, да? Да. Так. Идем дальше копать. Сейчас пока до машины дойдем. Может что-нибудь найдем. Ну вот лишь такими же узорами ты поднимал же? Да. Ну вот, сзади три штуки. А тут еще как это что-то подвешивалось. А, ну-ну-ну. Ушка. Ну, ушко, ну это такое еще. Ушка не поднимаем. Хотя сегодня так же поднимал, только без ушка. Одна в один в один такая. Еще такую пулицу здоровую кранину пойдем. А, покажи, что за пуговицу. Лишь. Ага. И что, может выложим на ходочки? Посмотрим или что, или нет. Или дома. Давай дома, наверное. что снимает. Вот, ну и шмурдяк но вот это прям вообще находка века, я говорю, веток сердце какое-то, она в земле была и непонятно что такое, это ручка от этого шкаф обычная, две ручки от ложки, это вообще не знаю что такое, это какая это какая-то заклепка, ну Вот до курка вот это, просто курка гнила, заклепка Так. Вот у меня из зачетов. Но это наверное, не будут даже считать зачетом. Не, нормальная монетка. Хотя да. монетка, да. Я говорю, я за 4 город копаю из Александровская, да? Да, это не О, все, тяжело. Мятая, блин, жалко. Денежка. Прям написано. Денежка. 1856 ну, год. Ну, копейка у меня такая штучность. Также написано копейка, видишь? Ага шестьдесят шестой год те же года да, вот такой же дисплей а какой дисплей да ага. так Значочек. что там значочек? ты же читал да а, ведь вот. там видно было да это значок что я задержал там читал это да? российское российское общество хоровое общество вот. Так, ну и все, остальное что, 50 рублей это вообще что-то? Да, 50 копеек 1961 год. Кажется, надо фокусировать самому. Нет, Вот это какой-то космическая Это я вчера, когда вчера, да, на полянке нашел, ну. Вот. Ну, это непонятно, что такое, короче. Какой-то шляпа, короче. Вот это тоже, трубка какая. 5 и все это шмурдяк, шмурдяк, вот туговка еще с двумя молотами. непонятно, че я помню, А я читал, я же говорю, у меня такая есть находил, но мне попало побольше. Кто это такие, не помню. А вот такой крестик лепесток у меня есть, кидать. Я что у же на, именно вот такого маленького? Да, маленький. Я первый раз такой вижу вообще маленький лепесточек. и все. Ну и вот это вот. Я думал, что от ружья, а Витя сказал, что это ножницы Ну колечко, пластинка, конинка, конинка А у Витька сегодня вот так, он сегодня меня вообще уделал Канина. Канина. Канина. Ну это тоже все конина Да, на эти колечки Значок по-любому какая-то накладка была да, вот это вот пустота, общем, мне кажется, да. тоже там что-то было значочек такой канина канина, а это что такое? какая-то штучка, ючка от ручки, конинка я думал, серебряная монетка пуговка и вот вот это вот уже интересно. Две копейки. Так, вот не вижу. Обычно две копейки. Да, Александровская, да, это голубая вот, да. капуста, Вот она еще, да, серебром. А, это Николай Первый. Одна копейка серебром, 1840 год. одна копейка, а это александровская, двадцать шестой, по-моему, год, еще восемьсот двадцать шестой, вторая, вторая, вот вторая такая же копейка, ну, это подушатанная, ну, ее, по-моему, из носа, что Это разве копейка, видите? Да, да, да, которая оттиралась, я не знаю, копейка, копейка. Мне кажется, там конь какой-то. Нет, копейка. Копейка? Александр подозрел. Я ну, не я вижу. Тебя, копейка, копейка, вот написано. Копейка. Ну ладно. И вот еще одна. Копейка. 1866. Тоже Александр сказал, да? Ну, да, только второй. Александр второй. Да, я говорю, она не везучая монета, видишь, вот эта зарубка? Вот, видишь, это старая, вот ее уже приготовил. В то время, когда она еще жила, наверное, ее подбили. Да. И тут я маленький. Ну, вот так вот сегодня. Да там потому что, ну, землю не прокопнуть. У меня один шмурдиак. Ладно, все, заканчиваем видосик. Да, я тоже думаю. А ты потрогал ее? Она мягкая. Да, да, я потрогал. Космическая мандува. Mm -hmm.